Здравствуйте! Рад вас приветствовать на канале Помощь с компьютером. И в этом видеоуроке я вам покажу, как можно установить любое обновление Windows. Даже если в центре обновления Windows данное обновление не устанавливается. Как в моем случае. У меня был скачан два обновление Ну, обнаружил Windows. Я пытаюсь их установить, но у меня удается, что некоторые обновления не установлены. отказы 21 обновление. Спасибо Windows. То есть ничего нового. Некоторые операционные системы нормально устанавливают, а некоторые выдают такие ошибки. И гадаю, что с ними делать. Я нашел самый оптимальный способ. Их два. Первый это скрыть, но не очень логичный способ. То есть мы скрываем все обновления, и после этого он уже начинает искать новое обновление. Ну, по сути, не всегда это хорошо. Второй же способ это установить обновление вручную. Как раз для этого нам нужен всего лишь сайт Microsoft. Каталог «Центр обновления Microsoft». Здесь вы можете найти любое обновление для вашей операционной системы, скачать и установить без проблем. То есть смотрите. Нажимаем в Центре обновления Windows» «Просмотр важных обновлений» и выбираем любое обновление. Например, вот это давайте установим. То есть я здесь прописываю кб 2,7.3. 2, 4, 8, 7. Он нам ищет обновление И вот находит 2. Один для 32-разрядной системы, другой для 64-разрядной системы. Теперь нам нужно узнать нашу операционную систему. То есть нажимаем пуск, если что. Правая кнопочка «Помой компьютер», «ну компьютер» и «Свойства». Здесь есть тип системы. 64-разрядная. В моем случае. То есть я скачу вот это обновление. Нажимаем «Загрузить» появляется здесь ссылочка нажимаем по ней и ждем когда у нас обновление загрузится дожидаемся загрузки все теперь мы нажимаем по нему ну я сейчас веду логин и пароль администратора компьютер домене и вот нам он ищет это обновление для компьютера и предлагает с помощью автономного установочника обновлений установить его нажимаем да и, ну идет обычная установка данного обновления то есть здесь если вы выберете это обновление и попробуете его установить он вам выдаст ошибку если вы будете устанавливать его через автономный помощник обновлений то оно установится то есть сейчас мы установим его и вы увидите все, ну давайте пока не будем перезагружаться. Это я сел попозднее то есть мы переходим и просмотр журнал обновлений. Вот оно, обновление для OS Windows KB24 отложено. То есть если я сейчас перезагружусь, оно будет установлено и будет уже не нужно для установки. Единственный минус бывает, что вот в этом Установщики, когда вы нажимаете снова «Просмотр всех обновлений», оно будет виднеться какое-то время. Если вы нажмите «Повторить» или подождете немножко, это обновление исчезнет из-за ошибок, из-за отказов, и у вас станет на одно обновление меньше. Ну или вообще, это обновление будет критичным, из-за которого не ставят другие обновления, такое тоже бывает. И все остальные обновления накатятся. Вот так легко и просто можно